Доктор Елена Колс в студии. Здравствуйте, доктор. Рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно рада видеть. Особенно в Новом году хочу всех э, ваших радиослушателей, ну и моих, соответственно, э, поздравить с Новым годом, э, пожелать всего самого-самого хорошего и напомнить, что этот год 2020 во многих отношениях решающий, но он еще носит, э, как говорят, эзотерики, э, такое... Как бы бумеранговское значение. То есть то, что вы посеяли в предыдущие годы, вы можете получить по, по голове в этом году. Поэтому если вы сеяли доброе и вечное, то вы это и получите, и я буду очень рада за вас. А вот если вы что-то посеяли не то, что нужно было, то будьте готовы, что можете схлопотать, а, что говорится, по полной от этого бумеранга. Я не знаю, насколько это точно, я вообще не эзотерик. Но на но... всякий, случай, да, да, но на всякий случай я предупредила. И вообще, по-моему, все возвращается человеку, как бы независимо от того, какой год. А, говорят, что возвращается. Вот если ты сеешь добро или желаешь кому-то добро, добро тебе вернется. А если ты кому-то желаешь зла, то оно тоже непременно вернется к тебе. Это как бы, ну я такое слышал, я не уверен, я не из атеистов. Ну, и, хотелось, ну это бы, хотел, хотелось бы в это верить, но к сожалению, это не всегда так бывает. Вот. И даже то, что ты хочешь хорошее, доброе для своих близких, для себя, тоже не всегда приходит тогда, когда тебе это хотелось бы получить, а приходит, как говорят французы, вовремя тогда, если ты умеешь ждать. Все в руках Всевышнего. Это правда. Я бы хотела сегодня предложить такую тему, это может быть несколько... Продолжение того, что вот мы в прошлый раз говорили с Анатолием, а, но немножко с другой стороны, что говорится, зай, зайти на эту проблему а, «природа и, и, или воспитание». Есть много разных, ну так сказать, не то что мифов, но проблем вокруг которых бьются лучшие умы. Ну, допустим, левое и правое полушарие. Это правда, что одно полушарие так работает, а другое ответственно совершенно за другое. Если какая-то пластичность, взаимозаменяемость, и вот лучшие умы человечеству бьются: одни говорят, что да, конечно, другие говорят, ни в коем случае этого быть не может, потому что этого не может быть теоретически и практически, анатомически. Вот. Есть еще одна проблема – это вот, природа или воспитание. То есть человек, и что важнее для человека, как бы, таким, как он родился, его наследственность, набор его качеств, или как его воспитывают. И вот тут уже давно, ну, наверное, середины XIX века идет, идет война. И эта как бы дискуссия была задана одним очень известным ученым Гальтоном, который в середине XIX века, по-моему, шестидесятых годах, 1860-х годах, он сформулировал свою идею или проблему, что говорится, он предложил определять будущих преступников по чертам лиц уже известных преступников. То есть если у кого-то там такой нос, как у какого-то там убийца, допустим, да, то, скорее всего, он к этому тоже предрасположен. И он считал, что наследственность определяет развитие умственных и физических способностей, и что пределы этого развития у разных людей различны. А вот социальное положение человека <coughs> отражает... Уровень его способностей. Поэтому он считал, что то эм, как бы эм, ну воспитание то, то образование, которое тогда было в середине 19 х годов, оно как бы не соответствует тому, что хотелось бы. Ну, все, мы все время ругаем воспитание, все время ругаем молодежь, поэтому во все века это так было. Но в середине 19-х годов был так называемый викторианский стиль или викторианская этика самовоспитания, которая подчеркивала, что человек может сам с помощью волевых усилий ну, достигнуть определенных целей, причем всех, любых целей. То есть если я, допустим, к примеру, делена какими-то математическими способностями, но я о них не знаю, а вдруг увидела там композитора, то я могу силой своей воли заставить себя стать композитором. Вот, значит, ну, естественно, хотя это опиралось вроде как и на, на наследственность, но это не оправдалось оказалось что так невозможно я не смогу стать композитором рожденным если я рождена математиком или там я не знаю художником но а, другая идея Гальтона об этом уже наверное все знают а, она широко очень используется она возымела успех это определение человека по отпечаткам пальцев он доказал что отпечатки пальцев у каждого человека строго индивидуальны, и поэтому это стало широко использоваться в криминалистике ну и по сей день используется значит после него был такой ученый антрополог франц Буас, который исповедовал идею суверенности культуры то что он разделял то есть он разделял людей по определенным принципам, но то, что они не имеют никакой как бы, биологической наследственности. То есть это все как бы, эм, зависит только все либо от расовой принадлежности, или как, бы, как мы адаптируемся к среде. Поэтому это было достаточно широко тоже принято, поскольку, особенно в Америке, потому что приехало много переселенцев, и они все адаптировались как бы, к новым условиям. И это было как бы подчеркнуто, что да, да действительно, человек имеет способность легко адаптироваться к социальным условиям. И еще была такая девушка, она ученица Боаса, Маргарит Мид она тоже на основании определенных длительных исследований разных людей, она доказала, что процесс развития ребенка это открытый процесс. Он не имеет как бы заранее ну как бы заданного исхода. То есть ты не знаешь, вот ты воспитываешь, воспитываешь, а что вырастет из этого поросеночка, ты не знаешь. И все дело в том, что как усилия вот, общества, родителей э, создают определенные благоприятные условия для поколения. И еще, наверное, самое последнее, ну, было много разных исследований, но самое последнее, на которое я хотела бы обратить внимание, это уже в 1972 году в Новой Зеландии был проведен масштабный э как бы эксперимент, если можно так сказать, там в течение 40 лет... Люди, специалисты очень подробно отслеживали жизнь людей в одном небольшом городе. Они изучали их медкарту, они изучали их особенности характера, совершенные какие-то преступления, нарушения отношения в семье, успехи, неудачи, все-все-все, что они могли как бы... Зафиксировать они все это изучали. И их таких вот обследованных людей оказалось достаточно много. Это тысячи человек, которых было естественно практически все детально. И это является одним из самых больших э, как бы исследований вот, в направлении вот этого, решения этого вопроса. И э, вопрос также они ставили такой. Люди рождаются жестокими преступниками или они становятся такими нарушителями порядка. И они выяснили, ученые, что взросление большинство преступников протекало в схоже. И практически все преступники до 11 лет были жертвами пренебрежительного отношения родителей или какого-то дурного с ними обращения. Но оказалось также, что... Это большинство, но остальная часть, которая имела такие же проблемы в процессе своего, так сказать, детского воспитания, они были, в общем-то, обычными членами общества и не отличались никакой зловредностью и никакой агрессивностью. И таким образом было предположено, что есть какая-то внутренняя причина. И таким образом ученые заключили, что воспитание не является причиной, как бы проявляемого поведения и у наблюдаемых, и решили изучить уже гены. И тогда был выявлен ген, который регулирует фермент, который называется монаминоксидазом. Может быть, вы слышали, потому что на основании этого фермента есть некоторые препараты медицинские, которые используются в психиатрии. И оказалось, что отсутствие вот этого полного генома, вот этого как его называют, МАОА, действительно делает людей более агрессивными, раздражительными, они взрываются даже по любому пустяку, и это характерно для очень многих преступников. Так, таким образом, дальше было выявлено то, что, да, значит, трудное детство имеет значение, да, наличие гена имеет значение, но, тем не менее, в общем-то, это не стопроцентный показатель того, что данный человек будет преступником или, там, плохо себя вести в обществе. И вот в связи с этим, значит, можно задать вопрос, а как же, а что же влияет на то, как мы в этом социуме живем, как мы себя проявляем, как мы себя утверждаем, потому что мы практически, наша биология, она вся животная. У нас 98% всех генов, это все, тех генов, которые имеются даже у червяков. У плоских червей, паразитов, которые живут в кишечнике и так далее. И даже с некоторыми насекомыми мы практически очень схожи. У нас разница в геноме очень небольшая. И э, в прошлый раз вот мы говорили об одном, о так называемой векторной психологии, я бы хотела вот э, немножко перейти опять к этому. Значит, я напомню, кто слушал, кто не слушал, кто знает, э, ну, простите меня за повторение, кто не знает, э, значит, ну, послушайте. Значит, э, это очень интересное направление психологии, она была разработана в середине... 70-х годов очень талантливым с моей точки зрения человеком, который очень много в жизни испытал Виктором Толкачевым есть книга вот, и не одна, по-моему, им написанная но речь идет о том, что каждый человек, когда рождается у него есть определенные уже заложенные внутрь качества эти качества можно определить по чувствительности определенных точек на теле человека Значит, если у кого-то одна точка более чувствительная, ну, допустим, анус, да, то, значит, соответственно, с этим по Фрейду начинают развиваться определенные характеристики. И такого человека можно, в принципе, заранее, ну, как бы, ну, я, во всяком случае, в своей практике уже давно, ну, как бы характеризую это человек, кому относится, к анальному типу, там, к кожаному типу и так далее. Значит, и... Почему мне кажется, что это ну, как бы важно характеризовать? Потому что не только детей, но и взрослых можно как бы лучше понимать, когда ты видишь, как бы понимаешь, какой вектор в этом человека заложен. Значит, у нас всего 8 векторов. 4 вектора так называемых нижних и четыре вектора высших, которые есть только у человека и которые значит, развиваются в зависимости от, опять же, от чувствительности разных если можно так сказать, точек откры, откры, открытий, что ли, ну, открытий в смысле opening, которые есть на теле человека. Да? Значит, нижние э, три э, – это анальный, э, кожный и мышечный. Это то, что есть у животных. Четвертый нижний вектор, который является самым э, как бы верхним и переходным к, к, ну, к более высоким человеческим качествам – это уретральный. Вектор. То есть это открытие определенных мест, которые наиболее чувствительны. Допустим, мышечный, это ясно, что чувствуют мышцы, поэтому этот человек, как он себя проявляет, ну, там много разных, конечно, это не так примитивно, как я рассказываю, но это человек, который любит работать, он не очень инициативен, ему дали лопату, это вот то, что вот от, от забора до заката, вот, вот это вот к ним относится, да. Им сказали, они так будут делать. Опять же, каждый вектор выражается в определенной степени э, выраженности. Он есть со знаком плюс и со знаком минус, то есть только положительные качества или, допустим, отрицательные качества. Второй, как э, я уже сказала, это уже коричневый вектор, это анальный. Это люди... Э, эти векторы, это как бы процесс созревания человечества вот, в, в, в процессе эволюции. То есть сначала люди ничего не хотели, они только сидели, копали, там, не знаю, что-то собирали, что-то ели. Потом, когда уже что-то накопилось, нужно был человек, который э, человек начал как-то систематизировать те знания, которые уже были накоплены. Так появился коричневый вектор, анальный, который вот как раз это люди, которые любят систематизацию, они любят все раскладывать по полочкам, это писатели обычно, потому что не хватает силы воли сесть и писать. Вот это, вот, опять же, математики, это физики. Но такие физики, знаете, не, от, не как Ньютон что-то открыл, а вот считать, разрабатывать, вот такое, да? Вот они очень строгие в семье, потому что у них все по полочкам. Жена только моя, ничья больше, или, или все, или конец жене. Значит, только вот так, как я сказала, никак иначе. Поэтому некоторым другим векторам жить с таким папой тяжело бывает. Вот мама, значит, это вот типичная еврейская мама, которая вот, вот так нужно ухаживать за ребенком, она его облизывает, она ему готовит, она вот такая вот домашняя хозяйка, вот это вот Пример, да? Следующий вектор это кожный, это следующий этап развития человечества, когда уже появились какие-то возможности товарообмена, каких-то открытий, куда-то надо что-то ехать, что-то кому-то там продавать, с кем-то входить в какие-то взаимоотношения между разными сообществами. Это, это появился кожный вектор, который очень такой чувствительный, он в положительном смысле, это он креативный, это обычно художники, изобретатели, очень хорошие менеджеры. Если такая мама, то такая мама, значит, если анальная коричневая мама или папа, они, они, воспита... они обучатели, я бы так сказала, они учат, вот учителя хорошие, получаются с коричневого вектора, то кожная мама, она нервная, ей все не нравится. Она любит порядок, что порядок, как вот я сказала, значит, вот не сиди на горшке, а она, ему так хочется на горшке посидеть. Для него это просто кайф. Понимаете? Поэтому детей таких стаскивать с горшка, это, с моей точки зрения, преступление. Вот. А кожная мама, она говорит, нет, тебе надо срочно идти, что ты там расселся на горшке, беги скорее домой, там, или беги скорее в школу. И она, она воспитывает. Она не учит, она воспитывает. Вот. Причем очень часто она воспитывает, ну, чересчур, я бы так сказала. Вот. В отрицательном как бы, плане кожный вектор – это люди, которые очень нечестны. Это вот, воришки, у них такие ручки, такие, значит, украсть чего-нибудь, что-нибудь организовать какой-нибудь и так далее. И, так далее. Вот. и наконец, значит, вот, последний вектор, главный, он есть только у людей, а его нет у животных, хотя, в общем-то, у животных тоже есть как бы, лидеры в стае. Это уретральный вектор. Значит, Как вы заметили, все на какое-то открытие да, в организме человека, в теле человека. Значит, Это вот мышцы, которые чувствительны, это кожа, которая чувствует, потому что у нас, по-моему, 3000, если не 4000 различных рецепторов только на ладошке находятся, которые воспринимают по-разному все то, что происходит. И это уретральный, то есть это уретро. Уретра. Даже животные, хотя у них нет такого вектора, но они свою территорию метят мочой. Вот вожак ходит по своей территории и вот своим запахом как бы отгоняет, метит то, что я вот тут главный. Да? Уретральный вектор — это, это лидер, это не альфа-самец, потому что альфа-самец — это кожник. Кожник, зрительный кожник, вот следующие, значит, это будут глаза, значит, зрительный вектор, это нос, это нюхач, который по ветру держит нос, это уши, это слуховик, да, и это рот, который там говорит ля-ля-ля и так далее, и так далее. Значит, сейчас, в принципе, у каждого... Поскольку мы все развиваемся, человека как минимум 3-4 вектора точно, но есть более выраженные, у которых есть по 6 векторов, то есть они в разной степени владеют теми или иными способами сказать, общения в социуме. И в э, прошлый раз просто мы говорили об уритральном векторе, я хочу еще раз на этом ос остановиться, потому что уритральный вектор — это лидер, лидер стаи. Это не Вожакс, там волк, который и, и там куда-то силой своей, ну, так сказать, мышечной силой, он завоевал эту позицию, да. Это не альфа-самец, который заточен на самку и на, раз, на размножение. И поэтому, если мы с вами посмотрим, ну, допустим, давайте вот возьмем несколько альфа-самцов. К примеру, вот давайте мы возьмем а, Вряд ряд их поставим. Тихонов, Вячеслав Тихонов, красавец-мужчина, князь Балконский, да, Штирлиц. Второго давайте возьмем Михаила Ефремова, да, или можно взять, ну, кого хотите возьмете. И третьего давайте возьмем Высоцкого. Вот Саят «Три альфа-самца». Все, все, ну, Высоцкий, может, не самый красивый среди них, но тем не менее, да? Все очень привлекательные. Но если мы посмотрим ху из ху, за кем пойдет стая, Сережа? Ну, проскиньте свое воображение. Вот кто из них может взять меч и сказать, ребята, пошли за мной, не сыграть? Вот именно, потому что, э, когда вы говорите о нет, нет, Тихонове, Паша. у меня сразу образ Нет, понимаете? нет, нет, вот с Тихонов сейчас мы будем разбираться. Значит, вот именно ну, по, по, по вот энергии, по страсти, которая идет из этого человека. Ефремов, может быть? Ефремов? Михаил Ефремов? Я не, не, не перепутал Ефремовых? Ну, неважно, они оба одинаковые в этом плане. И они немножко разные. Кстати. Немножко разные, но они очень близкие. А, Окей, и, это Высоцкий. Да, окей. Это Высоцкий. Потому что... Энергия потрясающая да. такой заряд. Да, да, и, носила, он, да, и хоть он, он самый из них, так сказать, не... небольшого роста угу. был, не, не, не, невзрачный, я бы так сказала. Он лидер. Он абсолютно. Это чистое уретро. Это человек, которому все по барабану. Он будет идти туда, куда он хочет. И стая, если он предводитель стаи, стая пойдет за ним. И народ пойдет за ним. Если мы возьмем князя Балконского, то да, он красавец-мужчина, но в жизни он был никакой. Он в жизни был э, совсем даже не альфа-самец. Это у него только внешне Это было. Образ. Да, только образ, который он играл. А на самом деле он был очень слабый, очень такой... Э, ну, в общем, совершенно, совершенно не альфа. А, и, значит, э, если мы возьмем тоже женщин. Вот давайте возьмем не нескольких женщин. а Давайте возьмем... Ну, допустим, Мордякову, давайте возьмем Немоляеву, Светлану Немоляеву, да? И давайте возьмем Алла Пугачеву. Кто из них может стать председателем колхоза? Мордюкова, может стать Правильно. Вполне. Мордюкова станет председателем колхоза, не Маляева как-то, не, не, не, не там, да? А кто станет пред предводителем Атаманши? Кто станет... Ну, ну, ну, как бы тут у нас выбор небольшой. Да-да. Ну, Алборисовна тут... Ну, а она, вот... она Атаманша по жизни. Ну вот, правильно, потому что это чистая уретра. Ей, э, ну, это в переносном смысле, так это название такое, да? Потому что а у почему, нее... Почему, кстати, это такой название? Я говорю, повторяю, это откры... открывающиеся точки. Mm, okay. Это глаза, значит, вот они, глаза открываются. Здесь соединяется как бы внутренние с наружным. Поэтому вот прямая кишка, это называется анальной. Ну так назвали, я не виновата. Это вы к Толкачеву обращайтесь, почему он так назвал. Вот, значит, это красный вектор, потому что из него прет энергия, из нее жар прет, из нее прет активность. И такая девочка это, ну, пацан, он будет по заборам, будет прыгать, с мальчишками драться. Она команду организует из, из, из мальчишек, и она будет их, эту команду вести. Такая была Елизавета, II, Елизавета Великая, потому что рожденная немкой, она стала, может быть, более русской, чем, чем многие русские в то время. Пугачева, она разгромила, а муж рядом с ней был. Король, царь, да, этот, как его звали, Павел. но вообще, никто и звать его никак. И с рядом такой могучей женщиной, которая, в общем-то, она поэтому ее назвали Великая, потому что она поднимала. Мы говорим о Елизавете или о Екатерине? Екатерине, извините, я уже Елизавет всех перепутала. Okay. Екатерина, конечно, Екатерина Великая. Вот. И она. Э она вела в страну, да, может быть, она совершала ошибки, естественно, совершала ошибки, может быть, она была жестокая, потому что они многие жестокие, потому что им важен результат, результат их действия. Вот он, он так видит, вот, допустим, Македонский тоже был, он в 14 лет стал ну, царем. Папа ушел на, на войну, а Македонский в 14 лет стал руководителем государства и там ведь все в государстве может быть и воруют, и убивают, и все, что и, и враги кругом, и доброжелатели в кавычках кругом, поэтому но он 14 лет мог уже все это организовать, потому что он, у него есть вот этот потенциал, и вот этот потенциал определяет лидера, а что касается вот я почему начала с воспитания и натуры, потому что воспитать э, ну воспитать Воспитать мальчика можно любого. С мышечным от забора до заката. Его можно научить: уступать, девочке, место, открывать ей дверь, ухаживать, дарить цветочки это воспитание. А если, допустим, даже он альфа-самец с лопатой, да, то он все равно, он, ну, его можно поставить. Вот, ну, допустим, муж Екатерины Великой. Его, ну, он родился, его сделали царем. Ну, не виноват он. Он так родился, ему дали трон. Но он не царь в плане внутреннем. <связывая> Некое противоречие. Почему? То есть, потому что мы, как бы, вы подводили нас к мысли о том, что это заложено, это как бы на генном <связывая> уровне. И в то же время, раз, вот вам пример, который все это опровергает. Это кто? Павел. Так Павел, ну, минуточки, Гена, моя позиция директора или моя позиция к царицы, она не зависит от генов, структуры генов, она зависит от наследственности. У меня папа был король и у меня оставил королевство, но я не королева как по понутру, Он... я не Екатерина Великая, понимаете? Понимаю, так вот ну как вот. раз. А, а в чем несоответствие? Получаю. Или это по наследству не передает? Я имею в виду качество. Нет, это не передается по наследству. Природа не, не любит разнообразие. Давай, давайте мы остановимся, потому что я должен все это переварить, после чего вернемся и продолжим. Ну хорошо. Возвращаемся в программу Мужчины и женщины. Напомню, с нами в студии доктор Елена Колс. И какие-то удивительные вещи он рассказывает, которые мне не подвластны, мне не в состоянии осмыслить до конца. Ну, это теоретически Но, это верю все на очень основу. просто. Верю на вот просто я бы хотела, чтобы мы с вами поняли, что воспитание это не природа. Поэтому когда говорят, надо воспитать вот хорошего мальчика, сына, чтобы он был хорошим мужчиной и вырос. Безусловно, воспитывать надо всех, чтобы не сморкаться в скатерть, хотя бы использовать салфетку. Да? Вот. Если тебя этому не научили, то скорее, ты можешь это теоретически посмотреть, как другие люди себя ведут за столом, и можешь этому научиться. Вот. Но, а, повторяю, если ты рожден математиком, стать, к сожалению, композитором, скорее всего, у тебя не получится, если в голове у тебя... Что, во всяком случае, хорошим композитором. Ну, всяком, нет, ну на кухне, конечно, можно там что-то петь, играть, и многие так делают. Замечательно, это очень хорошо. Повторяю, сейчас как минимум у каждого человека где-то порядка четырех векторов, а, вот, Но а, есть еще и другие, которые дают вот, творчество, как же вот глаза, уши, да, нос. И а, если вы а, чему-то хотите, вот что-то вам нравится, вас просто тянет к этому. Это ваша природа, которая тянет к тому, что вам нужно, ну, наверное, хотя бы попробовать себя в этом амплуа. Когда вы говорите «природа», это вы ну, а если перевести это на другой язык, если ну, чуть подробнее об этом, что значит «природа» вам, это вот как раз о тех центрах, о тех в мозгу, которые существуют, о каких-то участках ну, каждого нас, у каждого из нас У каждого из нас своя архитектоника головного мозга. Ну, стандартно она, конечно, как учит анатомию, там, в институте, да, она у всех одинаковая. А если мы пойдем на клеточный, так уровень, то, в принципе, у каждого из нас есть определенные как бы, зоны, которые хуже выражены или меньше выражены. Поэтому, допустим, вот ассоциативные зоны, которые находятся в лобной ча части головного мозга, и вы, наверное, все знаете, что лобные доли у человека самые большие, у него больше нет такого животного с такими большими ассоциативными долями, они имеют тоже свою структуру, поэтому кто-то лучше вот видит у него острый глаз, да, у него, он видит, вот, допустим, Пикасо. Ну, небольшой художник, да, три богатыря я не знаю, может он нарисовать или не может, но он рисует так, что у тебя вот что-то внутри, э, ну что-то вот как-то он тебя притягивает этим. Правильно? Вот у нас есть звонок, если не возражаете, Ну давайте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А, уважаемый доктор, а вот я как я не знаю, или я правильно поняла, что у лидера может родиться а, какой-нибудь ну, другого типа а, ребенок типа там кожного, мышечного и так далее. А может ли у кожных, мышечных и анальных родиться лидер? Безусловно. Природа не, не, не любит, любит разнообразие. Поэтому, как правило, в одной семье э, рождаются люди с набором разных качеств, разных векторов. Вообще уритральный красный вектор, он очень редкий. Он встречается ну, максимум у 5% э, людей. Поэтому настоящих лидеров очень мало. Очень мало лидеров, которые... Эм, и лидерство не определяется полом, я хочу сказать. Значит, очень мало лидеров, которые ставят во главу угла стаю. Благополучие стаи. Потому что кожный будет думать, ага, мне надо вот насобирать тут деньги, тут у меня, значит, вот, чтобы на мне хватило, вот там э, и, и на дачу, и на, на богам и туда, и сюда, и машина Мерседес, самой последней модели, или еще какая-то супер. Вот, это ему нужно повыпендриваться, и он в этом направлении движется. Анальный будет говорить, ага, мне надо больше денег, потому что у меня семья, мне нужно, значит, вот на пенсию, чтобы у меня хватило, детей э, воспитать образовать дом чтобы у меня был хороший а уритральному ничего не нужно он работает for free он работает за идею за стаю и это ужасное состояние души потому что за тобой вот если вы посмотрите есть такой очень хороший э, пример как это понять может быть вот представьте что вы смотрите на два ну, древних полчища которые идут друг на друга с мечами, там, с щитами, и вот одна лавина, свиньей построены, не свиньей построены, как их там строили, да, они идут друг на друга, и вот сейчас они столкнутся, и начнется рубка. И вот в этом пространстве между двумя этими стаями стоит уретральный вождь, за ним стоит его стая, которая на него смотрит, которая на него надеется, она не видит будущего, она не понимает. Ни один из векторов будущего не видит. Будущее видит только уритральный вождь. Он понимает, что, что там за горизонтом. И вот он стоит на стыке этих двух сил. Сзади у него стоят и враги, которые его недолюблюют, естественно, и люди, которые на него надеются, и те, которые его боготворят. Они все стоят сзади и все смотрят ему в затылок. А перед ним стоит неизвестность, стоит космос, стоят другие люди, которые точно так же хотят так сказать, снести тебя. Это жуткая ситуация, но эти люди, они горят. Вот если взять летчика-испытателя. Настоящий летчик-испытатель — это уретро, красный вектор. Ему, он садится в свой самолет, он летит. Чем страшнее полет, тем ему он больше ловит кайфа. Гроза, он полетит. Там шторм, он полетит все равно. И чем чем он больше исследует как бы себя этот свой любимый самолет в неблагоприятных условиях, тем больше кайфа он ловит. И этих поэтому людей видно заранее. А, они, понимаете, а, ну как вам сказать? Ну, не могу сказать, что они бессеребрянки, но, тем не менее, для них будущее, развитие стаи, развитие общества для них, ну, что говорится, это самое, самое главное. И они не смотрят на, на свое, допустим, свое благополучие. Я надеюсь, вы понимаете, у кого в нашей стране этот вектор выражен больше, чем у всех, если был когда-то выражен до этого. И если, допустим, коричневый вектор анальный, он как бы за свою клеточку, чтобы у него в доме был порядок, и все хорошо, то царь, вождь и атаман... Это человек, который видит все сверху, видит горизонт и знает, нам нужно туда идти. И самое интересное, что когда он предпринимает какие-то шаги к действию, он не идет пропорторенной дороги. Вот, вот я вижу там горизонт, вот там моя мечта, здесь будет город заложен, здесь будет возведен, да, как Петр I. И вот он может в любой момент, в зависимости от ситуации, сделать скачок в сторону, который никто не предполагал. Вот. Анальный коричневый вектор скажет, вот в этой ситуации нам нужно поступить вот так. Вот так вот мы изучали, как раньше были, происходили схватки с рогами или там, вот бой такой-то, там, Бородинское сражение. Как это все было? Вот нам нужно это проанализировать, нам нужно это вот так вот сделать. А тут бац, тебе красный вектор пришел, сказал, нет, мы все это не делаем, бомбарад, рад, рад, рад, рад, рад, и победил. И он прыгнул в сторону, никто это не предполагал, потому что у него энергия, он красный, он горит. И поэтому с ним очень тяжело, поскольку он непредсказуем. Но если этот вектор действительно выражен, потому что, повторяю, каждый вектор от единицы до десяти имеет как бы выраженность, вот, то это вектор, который обычно работает на свой народ, на свою стаю. И этот а, да. вопрос у меня. А это вот такие чистые, скажем, люди, обладающие тем или иным вектором в чистом виде, или как, или как, скажем, <Cotton noise> а, темпераменты разные. Человек, как правило, не обладает одним темпераментом, а, не знаю, там холерика или еще что-то такое, смесь <suss> такая вы понимаете о чем я говорю да но вы знаете нет это Или... холерики флегматики, меланхолики это немножко да. другая нет, я, я, я как пример просто привел человек если у он э, обладатель вот этого вектора, он, он обладатель этого вектора. Знаете, если у нет человека, у него, допустим... Черт ш... другого. Нет-нет. Э, значит, уритральный красный вектор, он является самым главным. Он доминирующий. Он просто. доминирующий. Okay. Но другие векторы, кожный вектор, тоже Они может быть все... выражен на восьмерку. Или там на девятку, может быть, э, с, сказать, оральный вектор выражен. То есть он хорошо говорит, он хорошо излагает свои мысли. Кожный он хорошо разрабатывает, он хороший менеджер. Он может просчитать свои ходы допустим билл гейтс стопроцентный кожник вот а, то, поэтому с, но если есть в комплекте а, красный вектор то он как бы давит все остальные он ведет а, потому что это это лидер за которым идет стая это не лидер который альфа самец который увидел там юбку и за ней тю тю тю и все юбки его потому что он рассчитан на а, ну, на размножение и, как правило, это кожный вектор, кожно-зрительный вектор. Ну, иногда кожно-оральный, когда он может там петь, красиво говорить, вот, обхаживать, да. Вот. Этот нет, этот прёт на пролом. И ему, и ему не надо никого обхаживать, потому что все самки его уже все. Понимаете? Просто потому, что у него есть красный вектор. Ему не нужно ни букеты, ни конфеты, ничего не нужно. Потому что он лидер, и это все понимают. Причем понимают мужики, извините, самцы тоже. Потому что они рядом, будь он даже супермышечный там накачал себе мышцы, он рядом не стоит, потому что от забора до заката. Давайте попробуем. А этот летит стрелой в космос. Правильно, анальные... <свят> <свят> да, <добрый день. свят> ну их так назвали, я, ну да, же, я доб... не виноват. Добрый день, слушаем вас Здравствуйте, <свят> добрый день Здравствуйте. Вот, э, может, вопрос немножко не по теме, но хотелось вот в этой, в этой сфере ваше мнение Вот про, про Дональда Трампа расскажите немножко И подтвердите вот мое, пожалуйста, вот желание, чтобы он победил на выборах Спасибо <свят> Спасибо <свят> Но вы же видите, что красный вектор летит в космос и за ним столпа становится все больше. Вот, конечно, вы же поймите, это же не то, что все открыли рот и восхищаются этим красным вектором. Какой он замечательный, какой он, так сказать, вот такой. Македонского тоже убили, хотя он завоевал вообще полмира для своей страны. И как только его убили, все развалилось, все перестало держаться. Правильно? Поэтому и Петра Первого Тоже не все очень любили Потому что он такой И положил народу сколько он А Ленин, кстати, Ленин тоже у нас У, у ретро Вот сколько он народу загубил ради своей гениальной Идеи, в кавычках Вот, а Сталин Он, он, не, он не у ретро Сталин это кожно, я бы сказала зву, звука нюхач, Наверное, вот так Потому что он Он не горел он подстраивался он да он победил он достиг власти а, как нюхач он естественно не любит людей потому что все нюхачи не любят людей, они вынюхивают все там на это все им кажется не так и людей как таковых они не любят вот а, поэтому он, но он не горел а вот реальном векторе чем на тебя больше давление тем у тебя психика становится сильнее я их победю побежу. Что, что касается Трампа, я и говорил, я говорю, для него была бы трагедия, если вдруг в какой-то момент а средства массовой информации, которые являются частью э, пропагандистской части демократической партии, вдруг стали бы о нем отзываться положительно, он бы растерялся, он бы не знал, Вы что знаете, он не знал, я что может быть делать. сейчас скажу кромойную мысль, значит, э, мне кажется, я я боюсь ошибиться, но может быть это в порядке бреда, знаете, как иногда говорят, что вот деньги, которые тут кто-то подкинул Сандерсу, это был Трамп для того, чтобы его вывести к себе на Но я должен на прав... опровергнуть. Нет. На самом деле, деньги, которые получил Сандерс, Сандерс 34,5 да. миллиона долларов да. денег, он перекрыл всех, ну, кроме Трампа, конечно. Так вот, основную массу этих денег он получил от профсоюза учителей. То есть наших детей учат дебилы, которые мечтают построить социализм. То есть э -э -э Сендерс ведь он не скрывает, что он социалист, он правда добавляет ⁇ демократический социалист ⁇ но тем не менее получается, что Профсоюз учителей пытается поддержать человека, который э -э проповедует социалистические идеи. Другими словами, э -э люди поддерживают учителя, ну, во всяком случае, Профсоюз учителей поддерживает идею строительства социализма как вы думаете чему они учат детей и в школах или в университетах или там в колледжах ему они этому и учат они их учат ненавидеть нашу страну обзывая ее импери... империалистической а, рассказывают сказки о светлом будущем о социализме Вы и так знаете далее. Так но что у нас давно уже идет э, искусственный отбор Давно. Мы сами отбираем, я имею в виду, люди отбирают тех людей в, как бы, в эволюции, тех характеристик, которые удобны сообществу. Ну, допустим, вот в середине 19 века началась промышленная революция стали делать, там, образовываться заводы, механизмы, станки и так далее. И в этот момент потребовались люди не просто с лопатой от забора до заката, а потребовались люди, которые что-то умеют делать ручками, которые предприимчивы, которые что-то... И таким образом образовалась большая масса людей, там, инженеров, технологов, людей, которые стали работать на заводах. Потом... Значит, в конце 19 века умные лавочники решили, потому что тогда все до этого, до конца 19 века, все деньги женщин принадлежали ее, их мужьям. И тут лавочники подумали, это несправедливо. Женщины тоже должны иметь право тратить свои деньги, особенно это если ее наследство, если это ее преданное. И тут что у нас родилось? У нас тут родился феминизм, который сейчас цветет и пахнет. Да? То есть мы сами, э, сами делаем то, что ну, нам кажется кому-то выгодно, под какой-то идеей. Но основная масса мышечников, которым, как сказал, так он и будет копать, их же 80%. Кожников тоже где-то процентов ну, чистых кожников, которые там вот, ну, с знаком плюс, ну, тоже процентов, ну, может быть, не знаю, там, 15-18. Поэтому а, анальники, как написано в, за в законе, так мы делать и будем. Мы не можем нарушать. Вот здесь так написано. А если будем нарушать, значит, нам надо закон как-то поменять. Они не, они, они, они живут в прошлом. Кожник живет настоящим, и только один красный вектор живет будущим. Он знает, чем это может кончиться, он знает, что это может привести к тем или иным, либо победам, либо поражениям. Он рассчитывает свои шаги и ведет, ведет всю стаю, ведет вперед. Но, к сожалению, опять же, других-то больше. Поэтому, безусловно, те, которые вот воспитаны, что вот нам сказали, что вот социализм хорошо, значит, ну, мне же мама говорила, что социализм это хорошо, что должна быть справедливость, вот а у них они богатые, а мы бедные. Надо поделиться. Да, и тогда наступит мир на всей планете. Да, Все но, друг но никто не смотрит, любить. что это допустим, чтобы стать богатым, он там, я учился 20 лет, он вложил в это сколько денег, чтобы получить это образование, он рвется к чему-то, он взял последние деньги, вложил в свой бизнес, а у нас коричневый вектор, он скажет, не, у меня две копеечки, я ее положу в сумочку, я потом буду это использовать, я лучше книжечку почитаю, подожду, когда мне кто-то что-то даст. Это же есть разница, понимаете? Поэтому есть люди, которые имеют, допустим, какой-то запас даже идей, запас, может быть, даже денег, но они никогда с этими деньгами не расстанутся, а потому что, ну, мало ли что может случиться. А есть, которые продадут последнюю машину и штаны и начнут новый бизнес, и он у них пойдет, потому что они его толкают, они хотят победить, они хотят его развить. Но это же совершенно другое направление. А ну таких-то мало. Основная масса хочет жить по старому, по закону, по прошлому. Окей, okay, доктор, давайте мы сделаем еще один перерыв, <laughs> и уже, может быть, да, вот тема такая перешла от ну, более теоретической к более, что ли, практической, в более практическую плоскость. То есть то, чем мы живем, то, о чем думаем, переживаем и так далее, то, что беспокоит всех, большинство из нас. Возвращаемся в программу «Мужчина и женщина». С нами в студии доктор Елена Колс. Телефон в студии 847-400-5200. Ну, хотя тема разговора не совсем об отношениях мужчины и женщины, но ну, о каких-то анально-оральных векторах. и женщина. Ну, это вам только эти два понравились. Есть еще более другие, кожно-зрительные, например, очень симпатичные Мышечные. Да, ну, мышечные, да. Но я бы хотела еще раз подчеркнуть, что лидерство, во-первых, не определяется полом, и директору может быть, и хорошим директором может быть э, и женщина. Хотя, что говорится по статистике, считается, что, во всяком случае, европейской статистике, что женщины хуже руководят большими предприятиями. Ну, опять же, женщины и мужчины бывают разные. И... Чтобы я еще хотела, так сказать, подчеркнуть и вернуться к началу нашего разговора, что вот альфа самцовость, если можно так сказать, а, это не верх, это не топ иерархии, это между слоями в, в стае. Значит, а... ну то есть у каждого своя стезя, у каждого свои. Да свои обязанности, нагрузки, заложенные в природу, у альфа-самцов есть одна, так сказать, Да, и кроме задача. того, кроме того, есть еще один момент, значит, что ты можешь быть альфа-самцом, ну, допустим, ты можешь быть чемпионом там в теннисе прекрасным вообще игроком, даже красавцем спортивным можешь быть. Но почему-то вот женщина на тебя не реагирует. Такие случаи тоже, тоже были. И не реагируют, и ты им не нравишься, потому что что-то в тебе не так. А, и кроме того, альфа-самцовость это может быть временный эпизод в твоей жизни. То есть в этой ситуации сейчас а, у тебя в этой среде... Да, ты проявляешь вот такие качества заточенные на самок и тебе все нравится немножко смутили Почему? потому что вначале я понял так что альфа-самцы это как бы априори люди мужчины коту которых перед которыми женщины ложатся в штабеля а вот сейчас а вот вы привели вам... пример да. что можно. я быть... сказал что это имеется в каждой среде и ты можешь быть, допустим, вот сегодня ты э, великий, так сказать, там, я не знаю, князь Балконский, а завтра тебя посадили в тюрьму, и ты, извините, у параши, потому что ты никто, там сидит другой. Там сидит другой сильный человек, и ты там совсем не альфа-самец. Ты там никто, и звать тебя никак. Кто в тюрьме выживает? Тот, кто не боится. Тот-то не боится, что ему сейчас дадут промеж глаз. Не знаю, не был в тюрьме. Ну знаю. я, ну, я из литературы, вот. я тоже у меня нет такого опыта. Вот, поэтому там выживают, их и, и довольно нормально живут в коллективе те, которые не боятся. Поэтому это не каждый самец может выдержать. И сегодня повторяю, вот допустим Обама, ну уж какой был альфа самец, аж светился своей этой вот, я не знаю, там чем айра аурой, да? А вот время-то прошло, а сейчас он что-то как-то, может быть, бета, и поэтому он рвется, чтобы вернуться на, вернуться на ту стызю, где он себя чувствовал, понимаете, он себя чувствовал, вот именно Альфа, что он предводитель дворянства. А сейчас его вышибли. все остальные президенты нормально, всех уходили, а этот никак не может отчухаться от этой ну, потери. Честно говоря, от я, потери, я, от я своего думаю, достоинства. Но я, я, я несколько иначе его воспринимаю. Во-первых, я не вижу его как самостоятельную фигуру, а его вскормили, вырастили, а, так сказать... Но когда Мерсери. он шел, когда он, он шел, он, он же был в ореоле, Конечно. Он был как, в ареоле. Конечно. Поэтому его и привели, потому что он обладает определенной харизмой, да. определенным набором качеств внешних, внутренних. Уже нету, Сережа. Нет. Нету. Но он сейчас продолжает свою миссию. Он по-прежнему, он по-прежнему встречается с лидерами других стран. Он по-прежнему участвует в этих заговорах плетет свои сети они по-прежнему так сказать вот сейчас будет избирательная кампания вы думаете он стоит в стороне вовсе нет они собираются делают коалицию э, доноры э, там собирают в кучу доноров э, рассматривают каких-то. потому что у него комплекс неполноценности развился понимаете он он при... внутри то каждый то из нас хотя понимает б, хотя бы да он была такая фигура которую просто выставили вперед сейчас казалось бы ну все-то все, все перед он, по... все, он все равно ходит ползает Почему Правильно, я об этом и говорю что Вся альфа пропала Потому что изменилась ситуация Изменилась ситуация И моя альфа растворилась Поэтому, если ты понимаешь что так сказать, у тебя есть чувство собственного достоинства и так далее, и так далее, хорошо, ты продолжаешь жить как президент, делаешь свою там, читаешь лекции, там, ну, допустим, все боши там ездят, и, да, и так далее, так далее. А он не за... может, потому что у него это, понимаете, у него, он статус свой не понимал, то есть для него это было нечто, это было утрированное. И он считал, что это, ну, я так понимаю, может, я ошибаюсь. И он это вот, надутость вот это вот. А потом, разве, газ из этого баллона выпустили? А мне хочется, я хочу доказать, что я такой вот, как и был, я альфа. И поэтому я буду стараться себя доказывать и тут, и там, и тут влезать без мыла, и туда влезать без мыла. И чтобы меня видели, чтобы я все время мелькала, чтобы на меня внимание обращали. А как же так? Потому что иначе я буду чувствовать себя неполноценно. Но я же альфа, я не неполноценная. Мессия. Вы же помните, его же воспринимали, э, Левачье воспринимало его как мессия. У некоторых, ну, мало кто чего У некоторых ведущих на MSNBC мурашки по ногам бежали, когда человек, не стесняясь, об этом говорит в эфире. Э, Крис Мэтью говорит, я когда его слушаю, у меня мурашки по ногам бегут. Сережа, я вам открою Господин. секрет. У нас была одна общая знакомая, она просто сейчас уехала в другой штат, которая слушала вас по радио, и у нее тоже мурашки му бежали по всему телу. Поэтому вызвать мурашки по всему телу, это не так уж относительно сложно. Ей так нравился ваш голос, что ну, вот она балдела. Ну хорошо. Ну, Обалдеть ну, можно ну, по ну, разной ну, причине. Ну да, наверное. Поэтому мало ли кто чего там смотрит. Он был разрекламирован, он был, он красавец, он красиво вроде как говорил, вернее грамотно читал, Эмоционально? Да, и он был, он действительно стройный, высокий, загорелый, красавец, правильно? Весь набор необходим. Ну все, на что заточено, на то было и направлено. А все теперь заточкой кончилось. Он не лидер у него нет красного красного вектора нет, вот это, это, это кожно зрительный вектор который будет кланяться если надо он ручку за, поцеловать он если, это, он, если он надо с этого начал ну э, вот э, правильно начал ездить с самого первого дня поехал в египет извиняться за свою за американцев за америку извиняться ну, приносить свои извинения правильно поехал туда поехал сюда потому что он, он не чувствует стаю Понимаете, он вот ему нужно наработать для себя, как я уже сказала, денежки положить в банки, что были, чтобы дом у меня был красивый, чтобы машина у меня была лучше, чем у соседа. Вот что мне нужно, как кожнику. То есть он кожник. Он кожник, он зрительный кожник. У него нет этой двигающей силы, которая горит, которая и которая работает на стаю. Он работает только на себя, на свою мишку. Вот и все. согласен ну, Спорить не ну буду. я так думаю я не знаю может быть я, я не да, права кстати но... сказать наш радиослушатель просил его успокоить сказать что трамп победит трамп победит несмотря на все происки демократов несмотря на этот бесконечный импичмент кстати сказать, последние новости свели информацию о том что Макконнелл сказал что если вам лучше предоставить статьи импичмента, иначе мы примем решение, вас пустим по боку, обращаясь к Нэнси Пелоси. Mm -hmm. ну, утечка такая была, mm -hmm. что там ведь все решалось на необходимом количеством голосов. То есть, mm -hmm. если 51 голос есть, то Сенат может любые правила поменять, принять, эти отменить, новые принять. Но поскольку в, в кокусе в республиканском было как минимум три человека, то есть Колинс, Марковский и мне ну еще там Александр есть, то как бы не было уверенности, не хватает голосов для того, чтобы принять то или иное решение, то или иное mm -hmm. правило. Но якобы Макконнелл сказал, что у него есть теперь голоса, то есть необходимое большинство голосов. И поэтому, если даже Нэнси Пелоси не передаст статьи импичмента в Сенат, они поменяют правила и начнут слушание без этих статей, без вообще, как бы, пустят Конгресс нижнюю палату по боку, сами прим, примут решение и с этим законят. Но на этом все не остановится, потому что они сказали, что они еще будут проводить расследование, добавлять еще артиклов ну, импичмент и, и, и даже после победы Трампа на выборах в этом году они все равно будут продолжать объявлять. Поэтому единственный способ избавиться от этого безумия это высадить как можно больше демократов из Конгресса, потому что все четыре да, последующие четыре года делают. они будут заниматься только этим. И я вам За хочу такие сказать... деньги? Вот, вот это то, что я хочу сказать, то, что касается каждого из нас. А кто они все? Основная масса там сидит Кожников, которые готовы прогнуться, готовы... Курников я бы так сказал, не да. шкурники. Да? А, поэтому, если... Кстати, я должен напомнить, что если да. ничего не произойдет, завтра у нас будет кандидат в Конгресс по девятому избирательному округу Саргис Сангари, который противостоит позорный Джен Чаковский, которую так любят некоторые наши русскоговорящие соотечественники. А вот завтра в 3 часа дня он должен прийти, чтобы у вас была возможность познакомиться. Я не думаю, что вы все следите за этими выборами. Он в прошлый раз принимал участие в праймарис занял там второе место, а сейчас Primaris у республиканцев не будет, он один непростая борьба, потому что Чайковский пустил там такие корни в Мортенгро, в Скоки, все схвачено, все повязано, так что, но ну, во всяком случае у вас будет возможность позвонить, задать ему вопросы, послушать, чем он дышит, он расскажет о себе более подробно, я лишь скажу, что его семья эмигрировала из Ирана, они а ассирийцы. Вы помните, что в Иране там начали вырезать христиан, сирийцев, в общем, они бежали оттуда. И он более 20 лет служил в американской армии, в инфантрии, то есть в боевых частях. Так что, так что милости просим завтра, если у вас есть интерес. Я не думаю, что большинство из наших радиослушателей живут в, в Скоке или в Гров. Но, во всяком случае, у вас будет возможность хотя бы 5 долларов там, перечислить в его избирательную кампанию, потому что за ним, к сожалению, не стоит там life -way Food Кефир». Они, скорее всего, поддерживают финансово Джен Чаковский. Поэтому я считаю своим долгом, хотя я не голосую в девятом округе, мы будем в десятом округе голосовать. У нас там тоже будет представитель республиканской партии, женщина, кстати, против э, Шнайдера, так что вот так. Завтра встретимся. Но ну, ну, вернется. Да, время у нас баранам. остается мало. Я просто хотела бы подвести как бы итог тому, что э, ты можешь быть альфа самцом или альфа самкой, такие тоже есть в одной группе и быть никем в другой группе. Поэтому ты можешь быть, э, я не знаю, там Рэмбо. А где-то там в, в Лос-Анджелесе, но если ты попадешь в дебри Амазонки, ну, Рэмбо, я, наверное, не очень удачно, брала, но тем не менее, ты можешь быть куни в, в Калифорнии, а попасть в дебри Амазонки и погибнуть там очень быстро, и звать тебя никак. Давайте да? попробуем принять еще звонок. Давайте. Добрый день. Добрый день, Сережа. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Сережа. Я, я сегодня слушал, вот я не очень помню, как его фамилию произнести этого кандидата на другом шоу у Пен Шапиро. И я вот всем слушателям рекомендую его послушать у вас завтра. Было, я слушал буквально пять минут, но очень интересно. Он знает, о чем говорит. Э, то есть голосовать за него решайте сами, но послушать его я всем рекомендую. Все. Спасибо. Зовут его Саргиз Сангари. Шингаре, я всем рекомендую его послушать. Кто спасибо. Может, Но ну, вы тоже подключайтесь, ]回答ения. может быть, зададите вопросы какие-то. Я, я себе уже порекомендовал. Да, спасибо. спасибо. До свидания. <с Herrn> До свидания. И еще один звонок, если вы не возражаете. Добрый день. Добрый день, Это... Сергей. Владимир, меня здесь из Вильнюг. я вот хотел бы понять, почему недавно ко мне пришло значит Мейл, и в том упомянулось, значит. Интересная еще женщина, которая пытается, будет от а, республиканцев, пытаться выжить, конкурировать с Дюрбином, которого будет переизбирать ага. Эгги Габбард. Я так посмотрел, черная женщина служила в армии, шесть детей, отказалась делать да. аборты, была полицейская, мужа, муж, муж два, получил две пули от бандитов при исполнении тоже полицейский. Очень интересная личность. Вы могли бы узнать подробности и что-то нам рассказать? Хорошо. Уже в Турбин, это был бы подарок нам. А, это действительно был бы подарок свыше высадить дико а, из Сената. Спасибо. Я по постараюсь узнать подробности и рассказать об этом. Спасибо. Расскажите большое. Нам и вообще, я уже на ее все перечисленный сейчас в компании. И это и правильно. Идет. Это, Спасибо. Это ну, да, важно. Пускай, если миллион человек по 20 долларов, это уже... Там, Вау. Это будет абсолютно. Спасибо большое. Ну, да, проблем, да, да, давайте уже, по-моему, время мое истекает. Да? У, и, у нас еще есть немного да, времени. Ну, не я удалось, просто хотя, хотела, что... поскольку все-таки программа называется «Мужчина и женщина», поэтому я бы хотела, ну, как сказать, обратиться к женщинам. Первое. Женщины дорогие, пожалуйста, поймите, что вы не реабилитационный центр для плохо воспитанных мужчин. Это не ваша работа их исправлять, менять, растить до гробовой доски и обхаживать, как делала их мама. Если вы хотите иметь партнера, а не проект по жизни. Поэтому для того, чтобы вы были счастливы, ищите именно партнера, с которым вы дышите в одну сторону, который вы друг другом дополняете. Это мне так кажется. Вот. И второе, воспитывайте своих сыновей, ну и дочерей, наверное, тоже, но сыновей так, чтобы они понимали, что к они должны делать какие-то шаги вверх, они должны достигать чего-то. Если они лежат на диване, они деградируют по всем статьям, от их, извините, потенции до их способности мыслить. Поэтому... Надо так воспитывать, особенно э, мальчиков, потому что для них каждая победа – это как бы всплеск определенных гормонов, которые их поднимают вверх над толпой, над тем стадом. Поэтому да, многие люди имеют этот мышечный вектор, это 80%, это черный вектор, чернь, наверное, идет отсюда, но воспитанный черный вектор – это тоже очень хороший, трудолюбивый, честный человек. И он должен не просто копать, как ему сказали, от забора до заката, как я говорю, да, он должен копать со смыслом, что конкретно он строит. Как в той, знаете, вот есть такая притча, что было три каменчика, и одного, они все делали одинаковую работу, и оди, одному значит, спросили, ты что делаешь? Он говорит, ну что, таскаю камни. Второго спрашивают, а ты что делаешь? Говорит, а я зарабатываю себе на жизнь. А третьего спросили, а ты что делаешь? Он говорит, а я строю храм. Поэтому я бы хотела, чтобы, <смех> Это как минимум на жизнь, но лучше строить храм. И этот храм, конечно, может быть по-разному интерпретирован, но если ваши дети, сыновья, они настроены на победу, любая победа, особенно ради женщины, поднимает мужской уровень развитие, если можно так сказать, на, более на большую высоту. Поэтому мужчина тогда проявляется, когда он ради женщины достигает и делает постоянно какие-то ну, полезные, нужные, приятные вещи. Женщина совсем по-другому, она уже родилась женщина как женщина. Она может учиться, она может не учиться, но у нее уже, в принципе, все заложено. Это мать, это жена, это подруга. Вот. А у нее это есть изначально. Главное, это не загубить, чтобы она не ходила в, драном, в драных штанах, чтобы она не, не дралась, так сказать, там, где не надо драться, а все-таки чувствовала себя женщиной, то есть женственной приятный для общения, чтобы она не ходила лохматая, чтобы она не ходила в драных штанах, чтобы она умела ухаживать за мужчиной, понимала, что она должна за ним ухаживать, потому что мы были сделаны из ребра Адама, не он из нашего ребра, а мы из его ребра. Поэтому мы, что говорится, плоть от плоти от него, да? Поэтому мы должны за мужчинами ухаживать, не командовать, не воспитывать, а именно ухаживать. И если вы ухаживаете, облизываете, я все время говорю, в своих программах по субботам говорю, облизывайте. Если вы облизываете своего мужчину, он никогда от вас никуда не уйдет. И все время будет рваться, бежать домой, потому что ему это приятно. Он не будет ходить по пивным, не будет ходить, ездить, э, так сказать, в карты играть, он будет стремиться домой. Но иногда отпускать погулять надо, кормить, поить и изредка гулять, водить. Доктор, хай Какое Какая замечательная концовочка получилась. Трудно возразить. Не зря к вам с особым уважением отношусь. Смотрите, какая мудрая... Я надеюсь, я не перебил вас. Все порядки, да. Я позволю себе тоже, два слова, может быть, не имеющие к этому отношения, все-таки то, о чем я говорил, о предстоящей встрече с кандидатом в, в эти в конгрессмены мне напомнил мой друг на Фейсбуке Борис Владимиров одну хорошую историю из жизни великого Зева Жабатинского. После выступления в Лондоне перед членами еврейской общины было это во время Первой мировой войны. К нему подошел один из слушателей и сказал, «Вы говорили хорошо, но сделали одну важную ошибку. Ваша речь была обращена к евреям, но мы не евреи. Мы даже не люди. Мы портные». Может быть, пришло время портным, бизнесменам, врачам, адвокатам и так далее все-таки еврейской национальности вспомнить о том, что они еще и люди, и более того, они евреи. Ну вот на этой жизнеутверждающей нотке, пожалуй, сегодня. Ну, основная и масса евреев это коричневый и кожный вектор. Тем не менее, нужно помнить о том, что мы люди да. и евреи. Да. Они ну... портные. Спасибо, доктор. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.